Пошла. Да. Сначала вот. половина дела. Да. Сейчас это самое. Будем э, уже можно начинать это объяснять, да? Да, конечно. Ну вот я как ты мне посоветовала, я так и законспектировал. Вот такой конспект у меня получился. Значит, э, ну маркетинге себе wellness значит. Э, я вот немножко, пока вот до тысячи, да, немножко разобрался. Значит, в Cyber and Wellness, в этой компании существует два вида регистрации. Первый вид регистрации – это привигилированный клиент. Не могу никак выговорить это слово. Вот. Значит, это регистрация бесплатная. Это очень удобный вид регистрации для тех, кто решил только познакомиться с ассортиментом компании. Ну и попробовать продукт, там, посмотреть, как он работает, как работает кэшбэк, как работает личный кабинет и как вообще все устроено в Cyber and wellness. Это вот ну, самое первое, с чего надо начинать. Ну, если человек неопытный, да, только-только вот, ну, вот пришел в компанию и вообще не понимает, как работать в сетевом, вот э, я советую именно с этого начинать, потому что сам с этого начинал. Вот, а потом уже, так сказать, пошел дальше. Значит, какие выгоды вот приобретает клиент, который зарегистрируется в нашей компании? Первое – это кэшбэк до 15% за личные покупки. Ну, в зависимости от того, сколько баллов, значит, он будет на какое количество баллов он будет приобретать продукции. Если, допустим, он купит на 30 баллов, то у него будет процентов кэшбэк в месяц да? если он допустим будет на 50 баллов покупать продукции то у него 10 процентов это примерно на 2000 рублей в месяц он будет покупать продукции 15 процентов при покупке на 100 баллов и больше это значит 100 баллов это около 4000 рублей в месяц вот это очень так Довольно-таки приличная сумма ну, для начинающего, да, и я думаю, что и кэшбэк будет приличный. Вот. Второй, значит, вторая выгода это он может сейчас, вот в этом году, это впервые компания сделала, все привилегированные клиенты могут сразу с первого момента, вот как они не только зарегистрировались, они могут быть участниками клуба «200». И этот клуб 200 дает выгоду до 12 тысяч рублей. То есть он покупает какие-то продукты для себя или для близких. И делает 200 баллов и становится участником клуба 200. Ну, надо выполнять условия этого клуба. То есть он должен, чтобы получать вот эти подарки, он должен выполнять условия. Самое главное условие это ежемесячно приобретать продукции не меньше, чем на 200 баллов. Вот. И это надо делать 6 месяцев подряд. Начиная с первого месяца регистрации. И получать будет он на свою продукцию, значит, подарки, подарки к своей продукции он может получать до 90% со, со скидкой до 90%. Он может получить 6 наборов продукции общей стоимостью в 15 тысяч рублей. Всего за 500 рублей каждый. То есть затратит 3 тысячи всего, то есть за 6 месяцев, а, получи, ну, а приобретет продукции на общую стоимость 15 тысяч рублей. Ну вот первый месяц у него будет, значит, Набор продукции на сумму 1000 рублей за 500 рублей, выгода 500 рублей. Вот зелененьким у меня выгода обозначена. Второй месяц. Набор продукции на сумму 1500 рублей за 500 рублей, выгода уже получается 1000 рублей. Третий месяц ⁇ это набор продукции на сумму 2000 рублей, тоже за 500 рублей. Выгода уже 1500 рублей. Четвертый месяц набор продукции на сумму 2500 рублей за те же 500 рублей. И выгода уже здесь – 2000 рублей. В пятый месяц набор продукции он покупает на сумму 3000 рублей за эти же 500 рублей. И выгода уже здесь получает он 2500 рублей. Шестой месяц – это набор продукции на сумму 5000 рублей за те же самые 500 рублей и выгода у него 4 тысячи рублей и если теперь мы вот эти все циферки, которые обозначены зелененьким цветом, сложим, то мы получим как раз вот выгоду общую 12 тысяч рублей. Значит, на следующем слайде у меня показано, что, значит, ну, написано условие. Важно, самое важное условие, это стартовать нужно сразу в месяц регистрации. То есть вот зарегистрировались допустим в январе и в январе сразу надо набирать на 200 баллов продукции если кто-то хочет участвовать в этом клубе 200 вот. это очень хорошая программа очень хорошая программа удачная программа я считаю что Сибирское здоровье здесь э, очень здорово э, дает большие преференции именно клиентам э, для того чтобы они более э, лучше познакомились с с продукцией компании. Ну и в программе, что надо помнить, что в программе учитываются только личные покупки на официальном сайте или в магазинах Cyber and Wellness. Ну и если кто-то не использовал, допустим, ну бывает так, что, допустим, он в месяц купил на 800 рублей, а у него было разрешено на 1000, ну 200 рублей остается, то он, эти 200 рублей, они переходят на следующий месяц, и он может уже к, тому, к той полутора тысячи добавить вот эти еще 200, у него будет возможность приобрести продукцию на, на 1700 рублей. И если он и не использует во втором месяце всю стоимость вот эту вот то она переходит на следующий месяц и так далее, так до, до конца. Все это дело, никуда деньги эти не пропадают, они все переходят. Плюс, получаешь, плюс еще значит, клиент получает ко всему тому, что он получает подарки, он же еще покупает продукцию, да? ему еще начисляется 15% кэшбэка. И это примерно за полгода набегает 7200 рублей. Ну и твоя и суммарная выгода тогда за полгода получается 22500 рублей. Ой, 19, я тут неправильно посчитал. 19 200 рублей. Я тут ошибся. Сейчас мы исправим это дело. Сразу. Это я что-то так считал неправильно. Так, 19 тысяч... да? 19 тысяч 200. 200 рублей. Так. Дальше, значит, у нас будут... Но это еще не все, не все те плюшки, которые дает компания привилегированным клиентам. Значит, здесь еще компания дает возможность клиентам поучаствовать в программе Клуб Постоянства. То есть он тоже, также в течение полугода совершает покупки на 50 баллов или больше каждый месяц. И если он получает это, покупает их 6 месяцев подряд, он получает в подарок от компании э, какой-то один из наших, так сказать, хитов продаж. Ну, может, может участвовать в, в этой программе клуба постоянства, он может участвовать неограниченное число раз и получать два подарка в год. Вот тут, Оля, я еще, знаешь, что пропустил? Вот эти вот э, 250 и 500 рублей я еще пропустил. Вот я сейчас только увидел это, да? что я пропустил. Ну, ладно, я потом это исправлю. Так, и годовая экономия, то есть, какую годовую экономию он может получить. То есть, он максимально он, за год он может участвовать в этой программе два раза. То есть, он получит э, ежемесячно кэшбэк 15%, да? Вот он 7200 э, в год получит, примерно, 7200 в год. И подарки он по этому клубу постоянства получит на сумму до 4520 рублей. То есть вот здесь еще 11720 он получает. А если он еще в клубе 200 поучаствовал, то вот здесь еще 19200 получает он. Итого получается у него 30 с лишним тысяч рублей только за год экономии. Представляете? Вот. Ну и также он может участвовать в выгодных еженедельных акциях на хит-продукты, которые делает компания еженедельно, ну со скидкой 10-25% от стоимости продукта. Ну и какая у него пятая плюшка, это информационная поддержка. Первое, это экспертный контент он получает, ну пользуется экспертным контентом, это полезные статьи, обзоры от разработчиков продукции Cyber Wellness программы питания, там, по сахарный патруль, там, и другие. Онлайн, в марафонах участвует, и челленджах э, от компании он может участвовать. Но также э, он может получать... Э, я, сервис. я думаю, что ты добавлена. Просто тебе надо зайти и это... Ой, наверное, я там мешаю, я, значит, Конечно, мешаю. Оля, это ничего такое, ты разговариваешь. Сервис от твоего персонального от своего персонального консультанта он еще может получить. ну, следующий вид регистрации когда вот уже человек ну, хочет больше допустим, он уже не просто хочет быть потребителем продукции да, а он хочет строить бизнес с компанией он хочет развиваться хочет зарабатывать потому что привилегированный клиент это пользователь пользователь продукции поправляет свое здоровье, помогает там поправлять здоровье своим знакомым, близким и так далее, вот а если он хочет строить бизнес то он должен, ну, может перейти на второй вид регистрации, но эта регистрация она уже платная, правда она такая чисто символическая плата, это примерно как чашка кофе стоит вот. ну и уже данный вид регистрации это для тех, кто хочет получать больше выгод и бонусов от компании ну и какие выгоды это повышенный кэшбэк уже за скидка от стоимости продукции это 25% от личных покупок, то есть он покупает, допустим на 100 баллов 4000 и стратил 1000 ему возвращается на его личный счет и он эту тысячу может использовать для приобретения в следующем месяце этой продукции. И опять на нее же будет начисляться кэшбэк 25%. То есть фактически ну, 750 он ну, как бы используется, а 20%. Ну, постоянно вот это вот 25% возвращается, возвращается, возвращается. То есть деньги в обороте, а и на них же еще начисляется кэшбэк. До 25% от суммы покупок он получает еще своих привигилированных клиентов. Также получает бонусы наставника до 6 тысяч рублей за полгода за каждого нового бизнес-партнера в своей первой линии с заказами от 200 баллов в интернет-магазине компании. Ну Бонус наставников это... Условия какое? Если 100 баллов сделал, допустим, его бизнес-партнер, да, то за каждого, за каждого, кто сделает 100 баллов, бизнес-партнер новый, новый бизнес-партнер новый в первой линии, да, то в течение трех месяцев подряд, начиная с первого месяца регистрации, он будет получать 500 рублей ежемесячно. Всего он может за него получить 1500 рублей. Если э, новые бизнес-партнеры будут делать по 200 баллов, то за каждого нового, э, вот который будет делать 200 баллов, в течение 6 месяцев подряд он будет получать по 1000 рублей ежемесячно. И всего он может получить 6000 рублей. Ну Также участие в клубе э, значит, 200. Э, то есть бизнес-партнеры будут покупать, э, участвовать в клубе 200, ежемесячно будут покупать заказы на 200 баллов, 6 месяцев подряд, начиная с первого месяца. значит Он будет этот бизнес-партнер также получать э, подарки э, всего за 500 рублей. Но ну, здесь та же, самая, э, та, та же самая сумма, то есть сначала на 1000 рублей, на 1500 рублей он будет покупать, потом на 2000. И заканчивается тоже 5 тысячами. И в итоге здесь уже выгода не 12 тысяч рублей. То есть 3 тысячи он всего истратит и получит 12 тысяч рублей прямой выгоды. Он будет пользоваться продуктами на большую сумму, а истратит меньше. Ну и опять же вот здесь условия. С первого месяца регистрации, вот только зарегистрировался бизнес-партнером, сразу можно начинать участвовать в клубе 200 и, значит, выполнять условия клуба и получать вот эти плюшки. Так. Вот здесь я, конечно, опять тоже промашку сделал. 25%. Так. Да что Так, ладно. Значит, следующий слайд у нас Значит, ну в клубе 200 понятно, да, что он вступает в клуб 200 и начинает свой бизнес сразу на выгодных условиях, потому что здесь у него уже выгода будет 24 тысячи за полгода. То есть он на 12 тысяч получит, и плюс у него еще будет, э, самое, возврат на 12 тысяч. У него кэшбэк на 12 тысяч, и это на 12 тысяч получается, у него 24 тысячи выгода. Так, следующий слайд пятая, пятая плюшка да это клуб тысяча клуб тысяча то есть он развивает свой бизнес набирает тысячи баллов и здесь у него уже он попадает в клуб тысяча и выгода здесь уже до 30 тысяч рублей за год то есть он активно знакомит своих новых друзей знакомых с продукцией, и получает вот такие сертификаты которые от, от компании, которые ну, дают ему вот такую вот выгоду за год. Вот смотрите, он э, совершает вместе со своими новыми клиентами покупки на 1000 баллов каждый месяц и получает снежинки. Если он, он собрал три снежинки, ему дают сертификат 50 рублей. Он может его 3 снежинки обменять вот на такой сертификат денежный 6 снежинок он обменяет на сертификат 10 0 рублей. 10 снежинок он может обменять сертификат на 20 0 рублей. Значит. И 12 снежинок он может обменять на сертификат на 30 0 рублей. Ну, 12 снежинок это за год. То есть каждая снежинка дается один раз в месяц. В клубе 1000 учитываются баллы только за личные покупки, совершенные онлайн или офлайн, а также покупки новых регулированных клиентов из первой линии, зарегистрированных в текущем бизнес году, то есть с сентября по август. Объем личных покупок при этом должен составлять не менее 200 баллов в месяц. Но здесь вот можно, допустим, использовать каким образом? Если, допустим, самому покупать на 200 баллов, и у есть еще э, бизнес-партнеры, э, которые тоже участвуют в клубе 200, да? Но вот 4 достаточно бизнес-партнера, которые участвуют в клубе 200, набирают тоже по 200 баллов. Вот в итоге получается 1000 баллов. И да уже можно вступать бизнес в клуб. клиента Не бизнес-партнера, а привилегированных клиента. А, фу. Угу. Ну ладно привилегированный клиент. Я перепутал это, Оля. Я немножко <смех> перепутал. Да, все правильно. Это другая, это уже первый ранг там. Я, я перепутал. Да, все правильно. Привилегированные клиенты, которые вот идут по клубу 200, да, мы их четверых берем и сам по 200 баллов каждый месяц и вот в течение, значит, полугода и все, пожалуйста, можно уже участвовать в клубе 1000. клуб 1000. Вот какие выгоды дают это ну, регулированные клиенты. Ну, из 25% от стоимости продукта часть уходит в кэшбэк клиента, да, в зависимости от размера его заказа в месяц. Остальное э, в личный доход партнера. Мне Ольга сегодня об этом рассказывала прямо на моем примере. Э, значит, вот клиент, допустим, заказал продуктов на 30 баллов в месяц и получил кэшбэк 5%, то. Моя прибыль как ну, бизнес-партнера будет 20%. То есть 20% уйдет мне. 5% он получит и 20% получу я. Если он закажет на 50 баллов в месяц да, продукции, то он получит 10% кэшбэк, а я получу 15%. Если клиент закажет на 100 баллов и больше, он получит 15%, но моя все равно прибыль будет 10%. Все равно будет у меня 10%. Мне компания за него начислит И вот уже который первый ранг называется. да Это вот смотрите. Первый ранг и первые умные доходы. Когда мы получаем первое звание бизнес-тим 1000. Мы продолжаем расти. Размещаем свои заказы. Увеличиваем число своих привилегированных клиентов. Участвуем в клубе. 200 и Клуб 1000. И вот появился, допустим, первый бизнес-партнеры с личным объемом 200 баллов и бонусы наставника. Уже имеется. Да? И вот достигаешь первого ранга. Бизнес, Тим, 1000. На этом ранге появилась дополнительная привилегия. То есть возраст, вознаграждение от товарооборота сформировано э, лично мной, допустим, да? и моими привилегированными клиентами и партнерами. Вот здесь это очень подходящая для старта форма создания товарооборота. То есть вот здесь, именно вот здесь уже начинается бизнес. Потому что до этого были все тренировки. Мы тренировались. Сначала продукцию изучали, узнавали, как были, когда были перерегулированными клиентами. Потом, когда мы стали бизнес-партнерами, мы стали пробовать там клуб 200, клуб 1000, допустим. Да? Мы это все попробовали, посмотрели. Но команда растет, мы работаем. И вот мы пришли к тому, что мы получили первый ранг бизнес-тим 1000. И уже компания за это дает 7500 рублей в месяц. Вот. Тому человеку, который достигнет этого ранга. Ну вот смотрите, здесь это все легко видно. Это личный объем, надо делать 200 баллов ежемесячно. да, Будет получаться 2000 рублей. Подключаешь двух новых бизнес-партнеров к Клубу 200 и получаешь по 1000 рублей как бонус наставника. да Это вот тоже 200 тысяч рублей. А также в этом месяце можно, ну, появились 4 допустим, новых привилегированных клиента, которые подключились к Клубу 200. И за свои покупки они получат максимальный кэшбэк 15%. А, допустим, я как бизнес-партнер получу... 10%, а это 3200 рублей. Итак, за товарооборот моей команды, общий, это будет э, общий товарооборот, 1400 баллов. Я получу еще 2500 рублей. Итак, доход составит 9720 рублей. И это достаточно просто сделать в первый или второй месяц работы. Также уже... Я буду являться участником сразу двух клубов. клубом Клуба 200, который мне дает возможность приобрести наборы продукции компании значит, стоимостью 15 тысяч рублей всего за 3 000. И клуб 1000, который дает возможность получить 30 000, сертификат в размере 30 тысяч рублей за год. Ну, а дальше уже... Можно наращивать свои обороты и учить своих бизнес-партнеров выходить на первую свою бизнес-ступень. Это тоже бизнес тим 1000. Вот, Оля, я до этого места дошел. Ну, пока для меня, я думаю, нормально. А дальше я буду еще конспектировать, еще дальше изучать и буду дальше разбираться. Ну, пока так, как-то. Ага. Ну, Ген, вообще очень-очень хорошо рассказал прям, ну, не знаю, не, даже не на 5 с плюсом, а на 6, и получается, сейчас, действительно, тебе дальше разбираться, то есть сейчас ты изучил то, что ты уже имеешь, только ты теперь знаешь, как ты это получаешь, да? А теперь следующее ты уже 2500, это твое будущее. И поэтому мы будем с нетерпением ждать, когда ты дальше нам расскажешь э, маркетинг-план. Вот. Будем очень ждать. А, хорошо, Валечка. Хорошо, я постараюсь. Сегодня. Я постараюсь. Здорово. Я свою шпаргалку, угу. я свою шпаргалку, вот эту вот, ну, я сброшу в виде pdf файла, я сброшу в, ну, в клуб, вот в угу. школу сюда, чтобы все могли хорошо. ей пользоваться. Хорошо. Угу. Вот, ну, да, нет, на сегодня. Угу. Ну, в общем, Ген, ну поддался же тебе маркетинг, нормально же. В принципе, доходчиво все объяснено, правда же, в компании? Да? Как скажешь? Доходчиво? Ну, я mm -hmm. не знаю, пусть, пусть люди скажут, доходчиво им или не доходчиво, а я объясню. Как а ты как скажешь, ну, до тебя же дошло? До меня все ты дошло. Ну, вот, значит, доходчиво раз зашло значит доходчиво ну что друзья олег там